Так, сейчас я делаю замеры. Время 13.37, 4 апреля. А на данный момент у меня стоит, получается, 9400F на стоковом кулере. Сейчас я сделаю стресс-тест и через 20 минут покажу вам результаты. Прошло 20 минут, время 13.57, температура довольно-таки... Я не знаю, почему показывает только 4 ядра. То есть самое горячее ядро 82. Самое холодное 71. И еще компьютер просто нереально шумит. Сейчас еще еще сказать, пруфы, что это все тот же 9400F, а не я там что-то поменял. Вот, Coffee Lake Refresh, 9400F. Uh, вот, еще раз подтверждаю CPU. Uh, i5-9400F. 9400F, это прям он. Вот загрузка и прочее такое. А, нажимаем стресс-тест. Сейчас 14.22, приблизительно в 42 минуты буду снимать показания. Смотрите, прошло 20 минут. А если вы прекрасно помните, то в прошлых тестах а, со старой термопастой а, процессор Самое горячее ядро процессора грелся примерно до 83 градусов. Сейчас, и при этом еще компьютер ревел. Сейчас же компьютер, э, точнее, процессор процессорное ядро, самое горячее, 71 градусов. Я вот сейчас снимаю замеры. Он просто нереально громко шумит, и не знаю, послушайте это нечто. RX 480, 42 градусов, между прочим, референс. Сейчас я буду ее прогонять так называемом рендере. На данный момент сейчас 13.15. Такой маленький мини-отчет. Видеокарта прогрелась до 85 градусов. Несмотря на то, что видеопамять греется, забивается мало, все-таки греется видеокарта очень долго. Ждем, с время 13.22, за 7 минут, получается, преградилось до 85. Моя видеокарта проходит некий стресс-тест, уже прошло около 20 минут. За это время она подняла обороты вентиляторов, поэтому температура толком не поменялась. Так, я поменял термопасту на Cooler Master GEL PRO. Посмотрим, как будет себя вести видеокарта. Сейчас 14.55, мы начинаем стресс-тест ну что же прошло около 50 минут и на данный момент моя прекраснейшая референсная рыкса 480 а вот кстати она блин отсвечивает прогрелась до 79 градусов это очень хороший результат то есть температура упала на целых 5 градусов и я хочу подметить то что количество сфокусируешься пожалуйста количество оборотов Процентов соотношения не поменялось. Как было 46, так это значение и осталось. А в играх, а в реальных задачах эта разница будет видна еще сильнее, потому что там будут греться другие компоненты, и эта разница, она в процентах соотношения будет еще выше. Очень круто, я рад, то, что я сейчас с сменить термопасту.